И вот мы с вами вновь продолжаем, блин, проходить Бэтмен Архем Сити за Селину Харли. Начинаем, потому что, ну, Селина, потому что, ну, я знаю тут Селину Хардли, как зовут. Архем Сити это город твоей смерти, говорят. Архем Сити не нужны герои, говорят. Ага, кто герой, кто, а кто не герой. И он дай, ты должен умереть. О, во, все, практически. Ну ладно, с одним еще не заб... С максимально... Ээээ... Теперь, что шо... может достать то, что, чем я пришла из сейфа. Так. А, это этот сейф, блин. Было бы тут как в «Мафии» второй зломы замков. Работали бы с человеком. Попробуй же меня, Харви. Не думаю, что so. у тебя получится. Инициализация. Парковая улица. Убери свои грязный лайки, живо. Харвидент! А, да, двулик точно. Простите, мистер Бренд. Нам нужно много обсудить. Warner Brothers Entertainment представляет Бэтмен Архам Сити. Философ, thank Хьюго Стрэндж. Брус Уэйн намного проще, чем Бэтмен. Теперь получив все это, вас я могу запускать протокол 10. Фу, блин! Какой, блядь, протокол тебе есть? Он будет моим наследием, памятником твоей неудачи. Если ты попробуешь помешать мне, меня, я сделаю так, чтобы я меня, узнаю, я все узнают твой секрет. Фу, блядь, Харви Хьюго Стрэндж. Если это Доктор Стрэндж, то... Хфу на него, блядь. Это Стрэндж из Марвел, а это DC. вы принадлежите не Позвольте представиться. Я профессор Хьюго Стрендж. начальник объекта Архем Сити. До этого момента вы проявляли полное неуважение к закону, обществу и самим себе. Отныне вы больше являетесь частью этого общества, которое вы хотите. Что задумал гад? Думаешь, что делаешь? Помогите! Тони, ты должна попытать побега. Здарова, Жара сити Уэйн. Ты здесь делал? убил дворец да Ты здесь точно -то, потом -то, -то, -то. будешь играть нары? Теперь ты на землю живо? Вот стоишь, Вейн, очередь, а? Живо! А, эй, красавчик, чё, ко мне? Шевелись, очередь, Вейн, твоя очередь, а? Шевелись, богатей! Вы двое с дороги, Вейн, тащи сзади сюда! Ну да, а тебе чего? Брюс Вейн, ты меня в списке! Разбей ему перед, Давай! Бах! еще разок. Я сказал, хватит! Отпустите оружие, мистер Уэйн. Будет хорошо себя вести. Да, мистер Уэйн. Наручики оставьте Не стоит слишком прощать задачу. Не так ли? Закройте двери, приготовь передачи. Личных данных, что ли нет? Поверь, не Bruce могу, что я здесь Замечательно. Кто мне появится на вашей частной пресс-конференции? И вот мы оказались здесь. Слушай, меня понимают, никогда не откроют дверь. Не паникуйте, держитесь поближе ко мне. Думаешь, я сам слушать свой совет парня, который ни разу не дрался? Спокойно, они пытаются напугать нас. Прости, братан, кажется, он за себя. God is, God is. Ну, как тебе? Помогите! Вэйн, помоги! Да не деньги, Вейн! Деньгами выручи, а? Эй, я здесь, посмотри меня, Вейн! Стопай, я сказал. Эй, Эй, Эй, Смотрите-ка, кто здесь? Добро жабать, малыш Брюсси! Эй, Эй, Эй, Эй! Сокчёный, все аруют, Пингвин! Отбой богатей! Пингвин! Вот кто этот гад. Котина скотняжная стоит нет, совсем эти. Сон дизайнер ли Банни... Проснись проснись Вейн. Проснись проснись. Что такое? Можешь позвонить твоему дворе? Позвонить твоему дворец? ты меня помнишь? Как приятно. Твоя семья пробил мою Вейн. Так что это, скажем так, назовем это старое доброе мес. Ах! Ах! Ах! А! взять его ай А! яй А! А! А! А! А! А! А! он мне руку сломал Ага, Освальд, кобл-пот. Я никому рук не ломаю. Кто-нибудь, откройте, чертовы ворота. Ой, блин, я волну сюда кобл-потом влез. Не упустите его, ребят. Похоже, чувак похож на Бейна, кстати, вот, Ч чел реально на Бейна смахивает, из, из мультфильма, и из фильма и просто из комиксов, вот реально просто, извините, но мне каждый человек сейчас в маске, как по мне, смахивает на Бейна очень сильно похоже просто. Рожденья, С днем рождения! Тебя! С днем рождения! Тебя! Днем рождения! Мистер Кобблпот! Днем рождения! Тебя! Пингвина зовут Освальд Коблпот! Джокера зовут... Эм, ну, я не знаю, короче, как его зовут, но он вроде бы... Роль Джокера чём? Для человека его игравшего это очень сильная была. Это ж надо так житься в роль, чтобы сыграть человека, которого ты ни разу не видел, блин. Дэй, Дэй, Дэйв Стронг! Они меня выбсили, бы бешвы Сейчас по боевке. По боевке все нормально. Ай! Ты, гад! Скотина, скотыняжная, блин! Мне полжизни, полздоровья оставил, Ты скотина, скотыняжная, блин! Не, не смей ничего делать, блядь? У меня и так здоровье на нуле практически уже из-за вас, блядь, Скотины скотыняжные, скотыняжные, скотыняги. А чё, это мой канал? Могу материться, если захочу. ай яй яй яй я яй яй яй яй я, яй А я всегда думал, что убить тебя будет нелегко. ведь его к черту. Склонение, чтобы выиграть время и освободиться. А, блин, миссия пропально. Мистер Уэйн, нам есть что обсудить. Да. Скотину с котыняжным, блин. Да я все это видел. Блин, пропустить никак нельзя, а настройки, звук, управление. Заново начать. Выйти. Войти, да я уже войти, войти, войти. Что? Можешь позвонить Альфред. О, you remember me? Untouched. Your family destroyed my way. This, well, let's just call this good old fashioned revenge. <coughs> <coughs> его меня окружили пять головорезов пятеро на одного нечестно блин как бы пятеро на одного нечестно ага Ай. ай, ай, ай, ай, ай. Я тут с пугалом буду видеться, с ядовитым ключом, наверное, увижусь. Сайви увижусь, короче. А, вот так добивание тут выйдет. Он вырвался. Как ему удалось это? Сейчас будет нормальный бой. А не тот бой, который был раньше. Раньше был ненормальный бой. Как бы как вам бы всем не казалось, что он нормальный. Но раньше он был ненормальный. Род! Как, как в как сейчас отсюда с альфудом не связаться надо поднять повыше пробел удержать так пробел эм, так а сюда то есть здесь так пробел залезть здесь Пробел удерживается, разбег и прыжок. Ну ладно, тут пока что есть эти... Пробел залезть. Не, ну, тут... Как, высо... как выска, надо... Альфер, надо. мне координаты. Сюда, сэр, помех больше, чем обычный. Ace Конечно, сэр. Ace Chemicals, чтобы забрать копировку. Ай. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Так. А, -а, -а, -а сюда, то есть надо было... Не очень. он нет. Что-то протокол 10 Я не могу пока не узнаю, что это такое вообще. Так, левый контрол, Так, не наоборот. Левый контрол пробел зажать. И пойти направо. Нам надо. Так, левый контрол Ай блин, Брюси А не, ну тут... arrive, Вот ну, достаточно сэр Не, ну, на самом деле это немножко arrive, Точно по графику это немножко непривычно мне так скажем, но делать, точнее, но все же интересно. Ну мы с вами, ребят, знаем, что Брюс Уэйн это Бэтмен. Ага. Мы с вами, ребят, знаем, что Брюс Уэйн это и есть Бэтмен. Они в готами там не знают. Они просто думали, что богатеешь человек с <реку> Я наш ⁇ л ключ у одного из готов. Тайгер. Собираюсь сломать систему. Будь вместе со мной тут. За шрунчик не получаю. Ради передачи. Найди новый сигнал. Находится задание сюда. Повторяю, женщина кошка заданит сюда и ей угрожает опасность. Так точно, цель удерживаться Дентом. Вероятно, он собирается убить ее. Как нам поступить? Оставить все. как двулики различиваться. Я вас понял. Вас понял. Это мне не нравится. А вы, вы правы, сэр. Двозьмись Де, мистера Дента может выйти мисс Бог. Если -то, кто то в Аркан знает, что происходит на самом деле, и он будет, это... Мне надо найти, Нужно немедленно найти женщину-кошку. чертов я говорю тебе это бэд а не блин бэдс ну ты man, ну ты знаменитость тут а Брюс, ну ты знаменитый блин просто сильно мне знаменитый я тебе я вам отвечаю ну он знаменитый Брюс уэйн да, он знаменитый ага Нифига себе ты знаменитый лабом бич. Ну нифига себе Брюс Уэйн тут знаменитый, ага. Бон за максимальное комбо 6 из 10. Селина, откроем. 25 очков плюс. Короче, ребят. Сол... Соломана Уэйна. Пойду лучше по сюжетке. Нифига себе. Сколько... Единственное, здесь завоевать уважение. Страх. Вот это как мы забоем, мы уважение. Надо показать всем, как мы работаем. Ну может поспать по справедливости, ведь это же храм правосудия как никак. Черт правосудие справедливость! Убьем ее, и они все будут нас бояться. введите обвиняемую а ты умеешь теплять девочка Харви. Девчонка Харви. Эй, она ты над собой поработал. Это то, что нас обокрыла. Никто не смеет красть у нас. Прости меня, я была плохой кошечкой. Разве мне не пожалеешь? Посмотрим, проверки ли монета. Дан сюда объявляется открытым заседание. Двулики. Так нет. Я знаю, что это Харви Дент. Настоящее имя Харви Дент. Род занять профессиональный преступник. Место рождения. Год Местонахождение. Глаза голубые, цвет волос каштановые, седые, рост 183 сантиметра, вес 83 килограмма. Первое упоминание, детективный комикс номер 66, август 1942 года. Короче, это есть кому-то будет интересно. Тишина! А ну тихо! Что за у него ствол? Остальные в комнате не для Сегодня мы вас возможность. создать новую силу в и место для когда в из них я попозже dead, я тебя попозже спасу идиот я в него я в него попал Харви Дэн, Бить его! И вс ⁇ Вознаграждение! А, блин! ⁇ л пал! Харви, извини, сори! Ай! Больно! Отклоняется! Белые или решка? Тоже позволит мне вырваться живым! Не это. Пора умирать. Джокера, чтобы Так, так как. А, you, нажать их. Так тебе двуликий от этого. Нажать на X. Выполнена Now, where did it the room? Не, не, так, стоп, пуля 12,77. Откуда отсюда, мне кажется. А, вот отсюда, вот. ладно, пробел. Траектория полета. привела меня к стрелку. А, -а, а, стрелок, то есть там, на самом верху. Наверху церквушки. Джокер. Настоящее имя... Неизвестно. Рост занятий профессиональный преступник. Мистер День Готтен. Цвет глаз зеленый, цвет волос зеленый. Рост 183 чел... сантиметра, метр 83. Как бы вес 73 килограмма. Первое упоминание Бэттен номер один. Весна 1940 года. Это комиксы. Вики Вэл у нас будет доступен. Альфред. Нет, Альфред. Настоящими Альфред Пенниворд. Рост Творецкий, местонахождение Готэм, где живет Готем, голубые глаза, цвет глаз, э, цвет волос, седые, родные, черные, рост 183 сантиметра, вес 73 килограмма, первое упоминание Бэтмен номер 16, апрель-май 1943 года. Полностью обработано. Так, Найти... Так, стоп. Так, стоп. На F надо, так. Стоп. Так. Сюда пулю. А От так, отсюда вот пуля. Хочешь открытую? Ладно. Так же быть. Вылети. В открытую, так в открытую. Бета-ранг управляем, бета-ранг. Нет, сейчас. Трактория полностью пули полностью обработана. Ой, извиняюсь, тут это... Госуслуги, как бы... Наверное, игре. Я, честно говоря, вам, ребята, я попсу не уважаю. 10 will in 10 hours. Я хочу исследовать все. Я ж тут давно не был, давненько. Вы не представляете, насколько долго давно я тут не был. Вы не представляете, насколько давно я тут не был. Парковая улица. Он все, он еще думаю, там. Кого -то Наверное, там. здесь кого-то слышно. Don't be stupid! If you keep that door closed, he can't get out and we're safe! Really? What's stopping him going out the back? There's a back? Yeah. Doofy showed me. There's... Are you cold? Of course I'm cold. It's like 10 below out here. And Harley left us outside that breeze to death. Crazy bitch. And she's nice and warm in there. Take it easy, man. I'm just asking. Who was that lady? The one who got dragged off? No, I... А если вас так же буду бить, я не уверен, что вы будете говорить, что очень хорошо мне было, прикольно, приятно. Не хочешь ли ты несколько мышка получить от меня? Я Харли Квин. я посмотрю, доктор Харлин Ф. Квинзель. Род занять профессиональный преступник, место рождения Готэм, цвет глаз, гол... цвет глаз голубый, цветолос белокурый, рост 170 сантиметров, вес 63 килограмма. Первое упоминание Бэтмена, Харли Квин номер один, октябрь 1999 года, ага. Я бы с такой бы не замутил бы, ну, вы сами понимаете. Я обожаю, просто обожаю странных людей, и ну... лиховная девушка из Джокера а там территорию загадочника ай блин А где у всех <соединяющих> рыжие? Это не получится, <соединяющих> Здесь умрёшь, Бэтмен? А то, что Бэтмен, это, блин, миллионер, плейбой и все. И мизантропы в одной... В одной... Этой... В одной... В одной обилке. Мизантроп, плейбой. Просто шикарнейший человек. Брюс Уэйн. Это никто не забывает. Нет, забывают, конечно же, забывают они. Об этом не знают, что это. Плейбой, мизантроп. Как его там, блин, говорится-то? Я не знаю, как оно там говорится. Плейбой, мизан... Misan... Обычно говорится про человека. Плейбой, мизантроп, филантроп, блин. Просто обожаю бить заключенных, ага. Если бы реально Бэтмен обожал бы это делать, то он бы этим занимался бы каждый... практически каждый месяц. А ты чё, от загадочника что ли, блин? Я загадки его не люблю. Я люблю... Отлично, снова нет. А лыжи дома забыл. А лыжи дома забыл. А Лову ты дома не забыл? Не, я прогуляюсь, пожалуй, по Архаму. Хочу прогуляться. Очень сильно я. <дых> Вон туда вы. территория ядовитого плеща у каждый человек тут у каждого супер есть своя территория ай блин шкин кошкин бэд ну извини сори брат ну год им сити олимпис я потом короче как-нибудь посмотрю Харлин Квинзель и скажу и может быть, вместе коллаб замутим какой-нибудь. Так, я должен туда добраться. Я знаю, как туда добраться, но... насколько это будет хорошо для Бэтмена, потому что... Ну... для Брюса Уэйна. Брюси, не страшно, пробел открыть дверь, а, на пробел просто нажать, ну, до меня дошло только с двух часов, медицинский центр, пробел открыть дверь, поторопись, Бимен, Карли, тебя Джокер эксплуатирует, а ты остань девчонки летишь урод, урод, иначе все получат поле в лоб. Лучше сделать то, что он хочет. Не хотелось бы испачкать себе свой костюмчик, а ты что, скажешь мушонок тебе нравится? Конечно, хотя о чем я, он нравится всем. В общем, я знаю, мистер Джей сейчас не принимает гостей, он не очень хорошо передт. Не, на самом деле все в порядке. Я не это имел в виду. Дела у него не очень, а не наделный врач, который я прислал, не по-моему даже от тихо то и то больше толку. Мне пора бежать, убить его, иначе он чудить. Убейте его! Ага, мисс Квинсель, не двигайся. А вдруг я захочу двигаться? Вы меня... Да. Самобилия. Самобилия. Самобилия. Нужно... Значит, режим X X. Блин. need us, <эффект> <эффект> <эффект> Да блин, да, я зажимаю X. Нажать Мне тут написано. Это может быть несложно. If I can get behind those two move. without being seen, I can take them both in one move. move. Он мертв. Вот тут вот на это будет все. Да, попросить Джокера, чтобы узнать протокол. такого. Точку, из которой run boy. If he funny, Attacking armed thugs head on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently one by one. Don't you move, Batman! Disappear! They don't know where I am. Good. Let's keep it that way. Time to survey the room, plan out my tactics. X X. Ножать. Но я зажимаю X. Four thugs, all armed, two hostages. This is gonna be easy. If I can get behind those two without being seen. I can take them both in one move. You see him? Where is he? I don't know where he is. I can't see him. That's he could come from anywhere. Stay calm. I'm back. Can you hear me? Get out of here! Leave now, the bitch has a whole word at you! Левый Контрол? А, не ну. Заново, потому что я понял, как надо делать. Ага. Attacking armed thugs head on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently one by one. Don't you move, Batman. Listen. The They don't know where I am. Screw that! Good. Let's keep it that way. Time to survey the room. Plan out my tactics. Eats. Eats. Нажать икс, икс, икс, икс. 4 Это будет легче. Вы слышите меня? Попробуй, эти люди умерли. Я не я умер. И Если я их I can't see him. He could come from anywhere. Stay calm. Back. you hear me? Get out of here. Leave now, the bitch has a hole where her head used to be. Yeah, leave us alone. Krishna okay. Pazadit really что происходит? Левый контрол пробел. Сюда дальше. Ой, блин, а это не моё. А в этой части, кстати, больницы я ни разу не был. Точнее Арханас, что произошло? I can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there. Д sm Люди даже нас спасены. Где надо спасти? Тут нет. От кого? Они А не были уже тут. безопасности. 400 очков! Слава Богу! Йоу, Бэтмен! Спасибо за помощь! Да ничего, я сам тут с проездом, пролетом, блин. Я свожу воздух. Спасибо. Открыто... Открыто снаряжение у Эйзек. У Эйзек. Ту чё? А, тут колокольчики. Колокольчики у Я спасу твою стессию. Нужно было по-другому залезать. Парковая улица. Парковая стрит. Вот и винтовка. The кажется, она управляется Джокером удаленным. Like Икс. Нажать сканер рули. X. Че? Да я жму. Вот. А, не, просто нажать быстрый пробел удерживаемой тети Велики. Кто это? Well, you, Смотрите, как кто пришел. Сколько мы уже не виделись? Being... Дай подумать, и чем парочка монстров, ячебница, ячебница, монстров ячебница, а потом... А, точно! Ты оставил ты меня умирать. умирать. Может, я ты все запомню по-другому, но это важные бомбы. Торопись, Часть тикают. Так, два раза пробел, про пробел, пробел. Пять, Чет четыре, три, два. Один. <свист> 0 за одну секунду. За одну секунду, блин. Да меня доперлось, нужно дважды нажать пробел. За одну секунду. Alfred, а так, я бы на сигнал ушел в 60 лет. Система. Кто бы сомневался, сэр. <свист> Радиосигнал был. <свист> был я... об... Желаю удачи вам, сэр. Стр... Сигналы а рации Джокера Эммм не Не Мало Я знаю, я знаю Почему они Верх Мало? Вверх. Вниз. Нет. Нет. Нет. когда Телефон Икс Икс, нажать, чтобы найти телефон Так, где телефон? Где телехвон? А, вон где Пробел, ответил Привет, Пэтмен Изнизу его Виктор За. Это цена Раз ты so помнишь. Уж я-то не забуду, и поэтому заготовил специальную игру. Это Только для you. тебя. Только для тебя. Дин. Дин. Дин. Дин. Биография Виктор Дин. Посмотрим, Дин. Виктор Профессиональный преступник, место рождения Готэм, глаз... цвет глаз голубый, цвет волос час ранее белокурый был, блондином натуральным, рост 173 килограмма сантиметра, вес 68 килограмм. Первое упоминание Бэтмен, тень летучей мыши, номер один, июнь 1992 года. Это Виктор Заса, Вики Вэл. Настоящее имя Вики Вел... а блин, ну да, мы тоже. Так. Дед Джокер. Ты правильно? Ту вроде правильно, так. вообще это стрэндж. Цена периметра делает вас от злополучных... ...в кашнику... от Татьяна... ...в от Архам-сити. Эй, тут... Mm -hmm. что, тут? Mm -hmm. Ну, само-со... Блин, mm -hmm. не тут. Да. Не похож на мыши. А, тут... Не, ну. Медицинский центр закрыто. А, это не с... Мы уже тут были, ребятки, с вами, дам. Парк оболок. Только это место сигнала радио Джокер. Растет. А может где-то он в подвале, а? Это черта ah! Ну мы тут немножко с вами побоюем заключенными, а там Зэками, так скажем. Двойной удар. У него вот этот мужчина летает летучие. Двух, трех. Я хочу себе комбо набить. Ну что я могу сделать, если политкорректно говорить не не негр, а черный человек на человека? Ну не политкорректно, ну и не политкорректно, мне на политкорректность эту тут честно говоря. Убирай меня, Джонни Ноксфилд. Мы ну, нуждаемся тебе... А, не, я помню, это, так скажем, это, это, так, как это там... Да, Выбери улучшение на экране Уэйн-Тэк. Добро пожаловать. Костюм бэк, на движение, не планирование, планирование. Я хочу, режим ты такие, боевая броня. Ну да, про, на спейс улучшить, ну я, баллистическая броня тоже, на, на пробел, на Enter продолжить, улучшить, и это тоже нужно, взрывная волна, нет очков, устройство, обезоружить, 1600 еще, в бой, кошку! А где? Кажется, надоел этот чертов снег. Ну, реально. И вы говорите, это человек, который живет в Новосибирске? Когда у нас практически... Мерзко, холодно и гадко. Постоянно, так скажем. Какой он в как сторону грязь бродить так понимает. Ай! Нет, блин, брат, да. Пустись ты на низ. На низ. Или не Архем. А, боимся ноги промочить себе. Ну ладно. Я понимаю, Бэтс, Тебя. Я тоже боялся как-то ноги промочить себе. А, не! О! От загашника! Подарочек! Подарочек Загадочника! Пробел! Взять трофей загашника. Как называется Ты смотришь, который... Rat. Пробел! Говори. Бэтмен, это нехорошо, очень нехорошо. Давно уже ты слышишь про старую добрую и спасенную пускам мяса и стивачную ответ на звонки. Это не спасение, ты уже убиваешь их. Это всего лишь вопрос точки зрения. К примеру, лично я вижу трех мальчик просад, просто молясь от меня и от life, жизни. Хотя, конечно же, с их собственной, собственной точки зрения, все выглядит If совсем иначе. Тронщик заш, и я down. под земли тебя достану. Не сомневаюсь, но сначала сыграем right в игру. Сейчас где-то в архан зазвонил телефон. Да, район большой, но ты должен его найти. Смешкайся, я за... убру просят. И не пытайся обхитрить меня. Один друг помогает мне передавать сигнал отсюда до самого Blackheaven. -э так что ты сможешь меня найти мне найти не сможешь. А теперь положи трубку и готовься бежать. Дин, дин, дин. дин. Виктор Зас. А. That yeah. Время, you Ну, заново, о чем. Когда ты собак в ЗАЗ, find my phone or I'll bleed this piggy <laughs> на шифт бе бегает человека, то на шифт бегает. Нашив бегает. Закройся, Джокер, ты пифа. мне на баз, ребятки, на одна. Где тот телефончик? Икс. Опять опоздал, чувак. мою звонку. Ребят, извиняюсь, ребятки, но тут выйду. Спасибо, что смотрели меня. Спасибо, что смотрели мое прохождение Бэтмен Архэм Сити. До скорых встреч, ребята. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмена, конечно же, или Майнкрафта, или еще какой-нибудь другой игры. Пока.